Курс длится ровно 4 недели, каждая неделя посвящена своему блоку, неделя по базе, неделя по маркетингу, неделя по продажам, и неделя по технологиям, то есть в итоге всю ракету вы внедряете, оно, и курс на 80% состоит из практики, на 20% он теоретический, то есть мы быстро разобрали минимум информации, максимум внедрения, минимум информации, максимум внедрения. Вы ничего на этом курсе не создаете... Да как, вам не надо разбираться, вам дают разжеванную информацию, всю в инструкциях, все в скриптах, все в алгоритмах. Ваша задача просто внедрить и получить деньги. Все. Потому что за один календарный месяц узнать, понять, разработать, внедрить и получить деньги нереально. А вот внедрить и получить деньги вполне себе реально. Для кого подходит этот курс? У нас три целевые аудитории. Первое, это те ребята, кто не имеет опыта в недвижке, и это вообще люди, которые просто ищут в бизнес-тусовке возможность заработать деньги. И а, в том числе попадают и на недвижку, потому что понимают, что порог входа очень низкий, а стартового капитала не нужно, и можно быстро заработать деньги. Для вас это будет режим hard, но для вас посильно все, о чем сейчас говорил Антон, и даже больше, и о чем мы будем говорить дальше оставшиеся два блока. А, другой вопрос, что у нас есть несколько тарифов. У нас есть тариф без обратной связи, есть тариф с обратной связью. В вашем случае только тариф с обратной связью. Вам нужно, чтобы вас мотивировали, поддерживали и помогали вам адаптировать в вашем регионе все то, что мы даем. Следующая целевая аудитория – это риэлторы, которые уже работают в сфере, работают, возможно, давно, и у них примерно есть уже какая-никакая база, как-то к ним попадают клиенты, как-то они им продают, но результат не устраивает. И в этом случае а, вы для нас прям идеальный клиент, а мы для вас идеальное решение, потому что у вас есть база, вы на эту базу очень быстренько хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, накладываете все, весь инструментарий и значительно вырастаете по доходу прямо за месяц на курсы. И также у нас есть руководители агентства недвижимости и руководители строительных компаний. Ребята, таковые, если есть, их обычно 10-15%, не больше, сообщайте заранее менеджеру о том, что вы таковой, чтобы мы вас ориентировали по тому, как правильно проходить курс, чтобы в итоге вы могли внедрить в свой отдел продаж. Дальше, по блокам. У нас четыре основных блока. Первый блок по базе э, недвижимости, то, что мы делаем на первой неделе. Сразу выдаем для начинающих инструкции по открытию ИП, расчетного счета, шаблоны договоров сотрудничества на первичке на вторичке, шаблоны эксклюзивных договоров, агентских договоров и инструкция по регистрации и родственным Чтобы у вас сразу это было, на это время много не тратим. Дальше. Как искать и выбирать объекты, поиск популярных объектов, уходим от дешевых вариантов. Вот. Мы перешерстим всю вашу базу вашими ручками, и вы понимаете, где в итоге деньги и где лучше всего сидеть на сегодняшний день. Гипотетически вы понимаете, куда вы можете расти и какие у вас еще есть ниши, которые надо захватить. Следующее, как правильно изучать объекты и проводить показы. То есть мы на, на этапе базы, на первой неделе, мы с вами прорабатываем, как отправлять подборки и как проводить правильные встречи. И как самостоятельно правильно изучать объекты. Таким образом, чтобы когда вы проводите клиенту Встречу, просмотр. Он после этого не уходил от вас, говоря вам, извините, я подумаю, у меня у меня путаница в голове, потому что под возражением я подумаю, на самом деле лежит путаница. Человек тупо запутался. Он не может принять мгновенного правильного решения. Дальше, как заключать выгодные договоры? Скрипты работы с застройщиком и собственником. То, о чем говорили сегодня в начале вебинара, очень много. У меня не получается, я не знаю как. Они не хотят, застройщики не хотят, собственники не хотят. Вот мы даем скрипты, которые дают 80% конверсию из 10%. Встреч, вы 8 человек закрываете на договор. Дальше, как создать электронную карту объектов? Создаем, она нам нужна будет для сайта, она нам нужна будет для рассылок, она нам нужна будет для писем, и она нам нужна будет для навигации вас и клиентов. Следующее, как быстро и профессионально ориентироваться в большой базе объектов? То есть мы ее всю структурируем, собираем в кучу, делаем доступных на всех устройствах, делаем электронную мобильную базу, чтобы у вас с телефона, с планшета, с ноутбука, вы всегда в любом месте, где исходит какой-то интернет, имели доступ к своей базе. И самое крутое, мы формируем сразу шаблоны всех подборок на каждый объект недвижимости, они у вас готовы, и вы отправляете подборки свои в два клика, и они реально закрывают навстречу. К концу первой недели у вас полностью сформированная база популярных объектов, которые пользуются спросом, собранные материалы, эта база систематизирована, договора заключены, полностью сделаны все подборки, и вы к этому в ближайшее время не возвращаетесь, только дополняете ее. И также вы собираете на первой неделе информацию для сайта, потому что на второй неделе мы с вами делаем сайт и запускаем трафик. Прямо на этой неделе. Здесь мы даем готовую структуру стать страниц для риэлтора и эффективные заголовки, фразы, текстовые модули призывы к действию. Идея в чем? Для того, чтобы понять, что реально эффективно работает, вам нужно провести достаточно большое количество тестов разных лендингов с разной структурой, с разными заголовками, с разными закрывающими формами. И для большинства из вас, если вы маленький агент, в маленьком агентстве недвижимости или если вы частник, это просто непосильная задача. Минимум это вам обойдется, эти тесты, от 300 до 500 тысяч рублей, чтобы понять, что у вас работает лучше всего. А мы вам даем это готовое. Анализ конкурентов на поиске и работа с Яндекс.Вордстат. То есть вы должны опираться все время только на статистику, то, о чем говорил Антон. Вот как это делать, это тоже разбирается на программе. Для тех, кто переживает, что я технически не подкован, я не разберусь сам, ни в коем случае, я вообще там максимум могу скачать картинку и посмотреть видосик на YouTube. Не переживайте. Мы даем вам 12 видеоинструкций по созданию своего сайта. Это целый курс, который обойдется вам от 15 до 25 тысяч рублей в сторонней организации. У нас это входит в стоимость программы. Это съемка с экрана, где вы просто сидите и повторяете все, что видите на экране. Заготовленные все слова ключевые, все семантики собраны, то есть Ничего изобретать не нужно, вы садитесь и просто по инструкции собираете свой сайт. Дальше, видео «Как купить и настроить домен», видео «Подключение Яндекс.Метрики», видео «Настройка отслеживания конверсии. это все инструкции. И следующий курс, который входит у нас в стоимость программы, отдельно за него мы деньги не берем, но стоимость его составляет около 20 тысяч рублей. Это настройка рекламных кампаний, где вы настраиваете себе трафик, запускаете его и получаете свои первые заявки. И видео «Аналитика эффективности кампаний». То есть в одних инструкциях уже лежит в районе 45-50 тысяч рублей, и у нас это входит в стоимость курса. А поэтому курс значительно дешевле, чем его ценность. Еще это значительно дешевле, чем если это закажете на заказ. И плюс к тому, если вы закажете на заказ, не факт, что с первого раза у вас получится то, что вы хотите. Вот это важно, потому что у Антона у меня четвертый. Это знаете, как в песне у Viagra, моя попытка номер 5 или 7 или какая-то. Вот Антон был четвертой попыткой, потому что Первый, я как все пошла, я вначале такая думаю, ну не проблема, не вопрос, короче, я возьму и сейчас найду студентов, фрилансера, он мне реально за 5000 собрал какой-то сайт, я же думаю, я же дизайнер по образованию, я нарисую красивый сайт, и он у меня будет стрелять. Вот он мне собрал сайт, начал экспериментировать с а, на, трафиком, в итоге слил у меня две комиссии, порядка 200 тысяч рублей. И ничего не произошло. Потом я нашла краснодарскую компанию, которая нагнала мне дофига заявок, 120 лидов за месяц, но это были лиды не целевые, у них бюджет миллион рублей ипотека. У меня самая дешевая квартира стоит миллион восемьсот. Мы ничего не смогли продать, хотя мы целый месяц были в запаре. Потом были москвичи, которые начинали работать только от 250 тысяч рублей. Я нашла эти 250 тысяч рублей, и что? Они мне нагнали 80 лидов, мы их реально обработали, со мной сняли отзыв, через месяц они меня бросили, потому что я не смогла платить за сопровождение. Потому что для меня, для маленькой, это было просто непосильно. А я им, как клиент, неинтересна. А отзыв они уже получили. И только Антон пришел и на, ну, смог помог мне сделать то, что я хотела сделать в итоге. Ну, хотя у меня было несколько раз а, идея бросить и вообще и пойти, как все на Авито и не париться. Или, смотрите, в этих конструкциях, вы понимали, сколько заложено ценности. А, точнее, цены. Вот именно цены. Потому что только подаренные компании, Союз строщиков, к сожалению, у меня по всем остальным... А, клиентам нету такого большого статистики, потому что ну, не все открыты тогда, как с Дарь, у нас хорошие отношения. А, только по союзу стройщиков за эти 5 лет, только на трафик, только на Директ, AdWords, там, ВКонтакте, Facebook было потрачено, потрачено 13 миллионов рублей. 13 миллионов рублей опыта заложено в эти инструкции. И там были как успешные эксперименты, так и неуспешные. Были опыт, когда за день снимаешь по 70 тысяч рублей, один канал Драгика. То есть разный был опыт, мы перепробовали все, мы вам даем такую выжимку того, что работает, что при меньших усилиях, при 20% усилиях, дает 80% результата. Вот в эти инструкции заложено то, что вам нужно делать четко по инструкции. Ни шаг права, ни шаг лево, и у вас стопудово будет работать. Вот такая история. И это реально очень круто и очень дорого. Дальше. А на следующей неделе у вас пошли заявки, третья неделя, что делать, как их обрабатывать. Мы еще с вами не дошли до продаж, до блока продаж, то есть какие ключевые инструменты, но я быстро пробегусь. Что мы здесь даем? Цикл сделки, доводящий до результата. Я не буду останавливаться на каждом инструменте, потому что сейчас будет этот блок. Целевая аудитория, как работать только с платежеспособным клиентом. У вас есть платежеспособные, есть неплатежеспособные целевые аудитории. Если вы работаете с бедными клиентами, вы обесцениваете свое время. Типа клиентов, чем заинтересовать, какие возражения улаживать. Клиенты разные. Кто бы что ни говорил, они разные, с ними надо работать по-разному. Бонус бомбический. Готовые скрипты продаж на все этапы сделки от первого контакта до получения рекомендаций. Про скрипты тоже сегодня расскажу. В чем их ценность, почему они рабочие, почему именно эти рабочие, как вообще составляются скрипты. Руководство, как пользоваться скриптами, чтобы вы не закосячили видео, как тренировать эти скрипты, потому что на курсе вы будете биться на пары и в этих парах тренировать скрипты весь курс, чтобы вы действительно могли это делать супер реально, да, как будто это действительно свободное общение, но при этом вы использовали успешные действия. Даю алгоритмы на самые проблемные участки в сделке. Выявление реальной потребности на первом звонке клиента, потому что после первого звонка у большинства агентов самый большой отток клиентов. На алгоритм закрытия на встречу. Здесь тоже всегда обвал. Много людей общаются в телефонном режиме, мало людей выходят на встречу. Мы делаем конверсию на этом этапе 64%. И это очень большая конверсия, поверьте. А на выявлении потребности на первом звонке мы делаем конверсию 94-98%. 9 человек из 10 железноточно принимают решение с вами работать после первого звонка. И алгоритм, закрывающий встречи заключения заключение сделки. Здесь у нас конверсия 80%. Ребята из 10 человек, с которыми вы вышли на встречу, благодаря этим алгоритмам и скриптам вы будете закрывать 8 человек. И это тоже очень крутой результат. Как только у вас пошли на, на, на, на, на третья неделя, наша задача заключить сделки, потому что у вас пошли клиенты, вы бегаете по встречам, заключаете сделки, мы вас сопровождаем, помогаем. На четвертой неделе вы продолжаете делать то же самое, но мы вас готовим к выходу. Главные принципы работы с CRM-системой, цикл сделки, воронка, продаж в недвижке, особенности работы с карточкой клиента, сразу все настроенное под недвижку даем. И ключевой момент, по внедрению CRM-системы, ее саботируют 80% продавцов. Почему? Потому что неправильное внедрение. Мы даем три видео по настройке бесплатной, это тоже видеоинструкция, съемка с экрана. И 9 видео настройка продвинутой CRM-системы. И прогноз дохода на будущие периоды. Сегодня непонятно сейчас еще, зачем это нужно. Но к концу сегодняшнего вебинара вы въедете, в чем прикол. Почему 2 трети дохода уходят из-под носа. Потому что не пользуемся CRM-системой, не умеем работать с длинными клиентами. А там основная масса денег. Вот эти 4 основные блока, это то, что да, формируется и делается за программу. На программе новичок должен сделать одну сделку минимум. Тот человек, который уже делал сделки, если вы делали две, значит, на программе должны увеличиться в два раза. И эта программа полностью практическая. Если вам говорят, что курс по бизнесу или по профессии, и на нем вы не заработаете деньги, а заработаете когда-то потом, вероятнее всего вам врут. Поэтому а у нас это все заканчивается деньгами. Наталья Зайцева, направленность на перечку или вторичку работает и там, и там. Это важно понимать. Чуть позже расскажем, почему. Просто сейчас возьмите это данное, что это их на перечку проходит, на вторичку. Да. Сейчас я расскажу, у нас есть несколько тарифов, на которых можно участвовать. Первый тариф – это минимальный, обратная связь – это тариф ВИП. Вот тариф минимальный получает все эти четыре блока, то есть каждый понедельник в 18.00 мы стартуем, и у нас онлайн занятия, которое в среднем длится от 3,5 до 7 часов, да, с перерывами уже, потому что мы можем их себе там позволить, и в течение недели, со вторника по четверг вы внедряете. Каким образом вы внедряете? Вот я показываю контрольный лист. Это контрольный лист студента на курсы. То есть, когда вы понимаете, у вас все разбито по пунктам таким образом, чтобы вы ничего не пропустили, чтобы по дням у вас была действительно одинаковая нагрузка, чтобы вы это совмещали со своей текущей работой и чтобы вы действительно не отстали по курсу. Также по курсу вы будете ориентироваться, чтобы это все было сделано. Дальше. Тариф минимальный не, пол, не, не имеет возможности задавать вопросы, кроме как на прямых эфирах, и у них получается 4 всего лишь урока То есть каждый, основный, каждый, каждый понедельник 4 программы На тарифе обратная связь В чем принципиальное отличие? В течение недели вы подключены к чату На протяжении всего курса То есть в понедельник вы прошли занятия Со вторника по пятницу вы внедряете И вас по контрольному листу, который я только что показала Сопровождают наши кураторы и службы заботы То есть люди вам каждый день помогают внедрять Помогают вам сориентироваться в инструкциях, Помогают вам в адаптации Раз в день я и Антон заходим в чат и а, тоже даем а, свои ответы, да, и помогаем внедрять вам то, что нужно сделать. Также каждую субботу вы получаете обратную связь. Это разбор каждого студента на тарифе «Обратная связь». Например, на неделе маркетинга Антон разбирает каждый сайт каждого студента, каждую рекламную кампанию, которую вы настроили, <coughs> полностью проверяет каждую кнопку и убеждается в том, что вы действительно готовы, вас можно отпустить, и у вас действительно все будет стабильно работать. Ну, то есть нет такого, что мы быстро пообщались и отпустили. Нет, разбираются все до талов. А, То есть у обратной связи, у тарифа ВИП уже 8 занятий. То есть четыре основных и четыре вспомогательных обратных связи каждую субботу в 12 часов дня по Москве. И также доступ к закрытый чат, где с вами в течение всего курса а, работает служба заботы и помогает вам внедрять. Чем тариф ВИП отличается от обратной связи? Тариф ВИП. Если на обратной связи мы вам даем инструкции, но вы делаете все равно все это своими ручками. Тариф VIP получает, помимо этого всего, две индивидуальные консультации, лицо в лицо в скайпе, с возможностью общаться, задавать вопросы, а одну по маркетингу, другую по продажам. А, где а, вы можете получить больше информации, чем есть на курсе, например, по поводу найма сотрудников, подстройки, по поводу организации работы внутри, по продвинутым инструментам маркетинга. Но также VIP подходит тем ребятам, кому просто лень внедрять самим. Если вы понимаете, что вы любите, чтобы за вас сделали под ключ, например, на этапе маркетинга, что мы даем, а, что мы подразумеваем под ключ, мы вам даем сайт под ключ, который вам надо будет только наполнить и полностью настройку рекламных кампаний. Вот те, кто чувствует, что он ВИП и хочет заниматься только тем, что он хочет, а это, как правило, продажа, ну вот тогда ВИП для вас. Отлично. Большинству подходит обратная связь с головой. Для тех, для кого это кажется дорого, ребята, у вас есть вариант учиться оплатить не сейчас, оплатить а позже. У нас есть новое услугу, мы заключили партнерское соглашение с Кинькофф банком, и они готовы кредитовать наш продукт. То есть наш продукт заслужил доверие банка, и они готовы предоставить нам, ну, о, как это гораздо ценнее, чем купить себе, знаете, iPhone кредит. Потому что обучение это инвестиции, это актив, который приносит вам деньги. А кредит на пассив, который ваши деньги потратили, ну, не имеет никакого смысла. Вот в этом большая разница. Почитайте Роберта Робер Тиасакина эту тему. Он красный недвижимость. рассказывает, что кредит может быть как злом, так и добром. Кредит на обучение может быть добром, потому что он позволяет, это ваш актив, он позволяет вам зарабатывать деньги. Это не пассив, который из вас деньги тянет. Поэтому, если у вас есть сомнения... Оставьте заявку, пообщайтесь с менеджером, может быть, вас условия устроят, и это будет для вас выходом, потому что многие говорят, что сейчас у меня нет, я готова пойти через месяц. Ну, возможно, не стоит так сделать. Поэтому, э, если вы сомневаетесь в цене, давайте через педит. Да, еще момент по поводу гарантии. Смотрите, так как э, многие люди вообще, в принципе, с недоверием относятся к любого рода обучением в нашей стране, и мы такие же ребята, и есть также у нас ребята новенькие, которые не знают, я зайду в сферу, а вдруг мне не понравится, мне уже нужно вкладывать достаточно внушительные суммы. Для этого мы даем вам гарантию возврата 100% стоимости на первой неделе курса. То есть вы заходите на базу, а новенькие проверяют, у вас вообще в вашей нише есть деньги там в вашем регионе. Если вы понимаете, что их нет, то ваша задача нам об этом сообщить, чтобы мы с вами приостановили деятельность и вернули вам полную стоимость. Ваша задача сделать это за 7 дней со старта курса, то есть до начала второго занятия. Ваша задача сообщить об этом и получить свои деньги обратно. Никаких удержаний мы не делаем. Для тех, кто просто испытывает недоверие к любого рода обучению, мы даем вам возможность зайти и первую неделю посмотреть, вам точно предоставляют то, что обещали. В том формате, в котором обещали. Если вас все устраивает, вы остаетесь. Если нет, то нет. Это нормально. А Как правило, у нас из 80-90 человек на курсе уходит 1, 2, 3, ну вот до 3 человек. Я считаю, что это небольшой отток, это говорит о том, что курс адекватный. Как правило, это новички, которые не знали, но ну, зашли, прогуглили, например, свою базу, видели, что у них нет запросов и ушли с курса. Вот, это нормально. И также это еще не все бонусы, а, которые а, есть. Это еще 4 дополнительных бонусных блока, которые получает тариф обратной связи, и тариф VIP. Сейчас я про них кратко расскажу, и мы переходим с вами к основному контенту дальше. <coughs> Нулевой модуль – постановка финансовых целей личная мотивация. Вы его получаете до старта курса, как только проводите оплату. Так как у вас до старта курса осталось совсем мало времени, этим вы будете заниматься на выходные. А, здесь нужно что сделать? А, Заполнить чек-лист постановка финансового финансово-мотивационного плана, как дойти до миллиона рублей». То есть это ваш план. Для того, чтобы сделать его действительно эффективным, чтобы вы зашли на программу с пониманием, что вы вообще от программы ходите, и не слезли с нас, пока не добились этого результата, вам необходимо пройти, первое, видеосеминар «Цели счастья-деньги», чтобы откопать те цели, которые вас реально заряжают. Потому что если вы преследуете цели других людей, даже своих близких, родственников, но они вас не заряжают, да, то а, мотивации у вас будет очень мало. Второе, вам нужно измерить свои постоянные переменные расходы в деньгах, вам нужно посмотреть, сколько вам нужно зарабатывать, вам нужно раскидать это на месяца и понимать, ниже какой суммы вы точно зарабатывать не можете, чтобы у вас был свой финансовый план, что вы хотите получить от курса. Дальше, видеосеминар, как выстраивать отношения с клиентами и партнерами, чтобы быть выгодным для всех, виды обмена, как основа выгодных коммерческих отношений. Что это такое? Вот бывают два агента, они сидят рядом вместе, работают по одной и той же технологии, но вокруг одного реально клиентам как медом намазано, и к нему прям деньги тянутся, а второй делает то же самое, а у него не получается. То есть это то, что должно быть до того момента, как вы взяли в руки инструменты по зарабатыванию денег. А, вот эти коммерческие принципы некоторые обвиняют целые народы в том, что вот они умеют, у них есть эта коммерческая жилка, а у нас ее нет. Да? А многие, допустим, ну то есть все предприниматели, которые обучаются бизнесу, они обязательно в порядке проходят эту базу. Она им просто необходима, чтобы понимать вообще, как делать, становиться коммерчески выгодным для всех, чтобы люди понимали и видели выгоду вас, в деньгах. И это очень важно. Если вы понимаете, что раньше деньги к вам особенно не липли, возможно, это прям ваша кнопка. Дальше, видео, правильная мотивация себя, чтобы запала хватило, это тоже важно, потому что я вам точно могу сказать, здесь вы разберетесь с личной своей мотивацией. Короче, идея какая, если вам прям срочно нужны деньги, прям горит, и вам прям реально полыхает, дело в том, что они в этот момент начинают идти все сложнее, сложнее, хуже и хуже. Поэтому важно поднять свою мотивацию на столько высокий уровень, чтобы да, вам деньги доставались легко. И это точно не мотивация только на деньги, исключительно. Вот, с этим, с этим базовым курсом вы зайдете в программу и добьетесь намного больше и быстрых результатов. Следующий бонусный модуль, который я даю после модуля с продажами, это продвинутые данные по продажам. Здесь будет несколько видеоуроков, основы общения, то есть то, что мы сейчас с вами как раз будем разбирать, в чем смысл. До того, как получить инструменты по продажам, возможно, возможно менеджеру надо привести в порядок свое общение, в принципе, потому что иногда люди понимают инструменты продаж, но они в принципе либо слишком много общаются, либо наоборот не умеют общаться с людьми, они в принципе не очень общительный народ, поэтому основа обучения это обязательно. Видеоподтверждение, то есть инструмент, который помогает уладить любую проблему на любом этапе сделки и вернуть любого клиента, который у вас отваливается, уладить любого собственника, который отказывается от сделки. Дальше, семинар «Эмоциональная шкала тонов». У вас есть люди в разных эмоциональных состояниях, сейчас мы об этом поговорим. Идея какая? Они разные, и с ними по-разному нужно работать. И второй момент, вы можете действительно за 15-20 минут разговора с человеком предсказать его поведение с точностью до 99%, и четко понимать, как он себя поведет на сделке, на подписании, на просмотре, какие у него будут возражения, и все это узнать в первом звонке. Вот это самый мощный инструмент в продажах, который необходим каждому продавцу и каждому управленцу. Дальше таблица клиентов, когда мы разбираем разные типы клиентов, учимся с ними работать. Бомба! 50 скриптов-ответов на самые распространенные возражения в недвижке. Это реальные скрипты, которые мы используем внутри своего агентства. Самые распространенные возражения, там одних дорого 18 штук, разного типа, под разного клиента. И 11 экспертных отбивок, которые помогут вам продать себя как профессионал от первых нескольких минут общения. Это тоже очень важно. И третий бонусный блок – это план роста до миллиона рублей в месяц. Здесь мы даем... Так как у нас есть поздная аналитика, и Антон про нее позже расскажет чуть-чуть, и вы увидите, в чем ее смысл, у вас нет возможности себе запилить такую сложную, но при этом мы вам дали такую крутую выжимку, где вы можете забить все свои показатели по окончанию курса и четко понимать, когда вы выйдете на миллион, когда вы выйдете на 500, вы идете в плане или отстаете. Где на каком этапе оборота у вас будут проблемы по продажам и по маркетингу и полностью вас ориентировать, как с ними справляться. То есть в течение месяца вы полностью осведомлены, как вам действовать правильно. Вот это вот все бонусы, которые получают обратная связь и тариф VIP.